Мы поговорим о волках, которые живут в Северной Канаде и охотятся на бизонов. Это уникальные волки. Они самые большие и самые сильные волки в мире. Мы будем обсуждать фото, которое сделано в арктическом круге в Северной Канаде. Пара интересных фактов. В середине зимы в национальном парке Вод Буффало температура доходит до минус 40 по Цельсию. Волки заповедника этого самого Вод Буффало самые большие и самые сильные волки среди сородичей. Они единственные в мире волки, которые охотятся на бизонов. При том, что взрослый бизон, ну это вы сами знаете, в 10 раз крупнее волка. Смотрим картинку. В стае мы видим 25 волков, которые идут походной колонны. Волки идут через глубокий снег в колонне по одному. Так волкам легче сохранять энергию. Стая возглавляет альфа-волчица, которая идет последней. Кстати, в городских собачьих стаях вожак тоже идет позади. Его можно легко определить по высоко поднятому хвосту. Но вернемся к нашей картинке. Первых три это самые слабые в стае особи. Это напоминает боевое охранение, иногда в таких случаях это еще называют заставой. Передовой троице драться не нужно, они топчут снег, чтобы другие волки сохраняли силы. Если не обнаружат врага или добычу первыми, то сообщают об этом остальным. Во время Великой Отечественной войны немецкие войска когда двигались колонной пускали первыми мотоциклистов две-три единицы легкой брони короче делали все то же самое что и волки дальше как и в военной колонии идет пятерка крепких лбов сильных и опытных самцов этот мобильный отряд авангарда первым вступит в бой если произойдет нападение ослов и ученых в середину знаменитая команда наполеона то есть самых ценных и беззащитных в середину у волков в середине колонны самки и молодежь Их защищают любой ценой в армии эта техника с людьми и снаряжением. После самок и молодежи следует пятерка матерых волков Арьергард. Эта группа замыкает колонну. На случай засады тыл это самое уязвимое место. Как я уже говорил, вожак идет последним, и а хорошо видит стаю. Теперь несколько интересных фактов. Громадная стая волков начала охоту. Волки выбрали самого слабого в стаде и атаковали его. Вожак бизонов сделал круг, догнал слабака и сильным ударом головы сбил его с ног. Слабый бизон не смог встать на копыта. Волки получили добычу. Почему вожак бизонов так поступил? Он пожертвовал больным и слабым, чтобы самки и телята смогли спастись, убежать от волков. Теперь несколько интересных фактов о волках. Срок жизни вожака, как правило, меньше, чем у низкоранговых волков. Вожак постоянно находится в напряжении, у него нервная работа. Волчьи вожаки бывают демократами и тиранами. А, например, вожак повел стаю через замерзшее озеро, стая отказалась идти по льду, вожак изменил маршрут. Вожак-тиран поступил бы иначе. У лидера стаи есть своя свита. Матюры волки, которые поддержат вожака. Эти высокоранговые волки постоянно обнюхивают и контролируют особи низкого ранга. Жестко пресекаются попытки неподчинения. Итак, почему стая пустила первыми самых слабых волков? Чтобы они первыми погибли, если будет нападение? Нет, они выживут. Первыми в бой вступят крепкие лбы, а не доходяги. Кроме этого, если слабые идут первыми, то вся стая движется со скоростью самого больного и слабого волка. Если такой волк устанет, стая замедлится. А вот если Слабых сделать задротами, ну как говорят в армии бойцами, которые плетутся в заду роты, то они обязательно отстанут от стая и погибнут. Удивительно, мы вот с вами посмотрели видео, разобрали организацию колонны волков. И можно подумать, что боевой устав писали не люди, а волки. И в заключение. Надеюсь, что вы провели время с пользой. Пожалуйста, не забывайте репостить это видео в социальные сети, ставить лайки, пальчик вверх, и подписываться на мой канал. Спасибо, что посмотрели видео. Удачи и до встречи!